Здравствуйте, уважаемые владельцы животных! Очередной наш ролик с вами, я, ветеринарный врач Меркулов Федор Николаевич. Сегодня мы поговорим о очень спорной, так скажем, теме о ветеринарной гомеопатии. Даже среди нас, ветеринарных врачей, произошло разделение на два лагеря, кто за лечение гомеопатии, есть против лечения гомеопатии. И никто не может объяснить, почему я за, а Иванов, врач или Сидоров, против. Вот против и все, а вот я за и все. Ну, за то, что я за, я постараюсь объяснить, а вот пусть тот, кто против, постарается объяснить, почему он против и каково действие этих препаратов. Лет 25 тому назад я стал применять ветеринарные гомеопатические препараты. Приехал ко мне солдатов Александр, работал я тогда в Иркутской области. И оставил мне мастометрин и овариовид. Это препараты, которые лечат всю гинекологическую сферу животных. И испытывал я это на крупном рогатом скоте. И успехи были поразительные. Работал я когда в клинике уже. У нас там проходили в Иркутской области. Более 35 лет я там отработал. Проходили ветеринарные конгрессы, ветеринарные конференции, диспуты. Все это дело я участник. Выступали врачи, многие врачи с области выступали значит, с этими препаратами. Я не понимаю э, тех ветеринарных врачей, которые не назначают коту Кантарен, один из ветеринарных гомиологических препаратов, Кантарен при моче каменной болезни. Ладно, уторатон, там вот эти, ладно, там сбор урологический... Ладно, антибиотики, цистон, кот Эрвин, все это замечательно, все это хорошо, да, правильно, конечно. Но назначь ты еще туда конторы. Препарат, который целенаправленно лечит мочи выделительную систему. Кабеля, кота, ну и кошка и сука. Я не призываю никого ничего, просто-просто-просто. Это моя метода, и я так лечу и ни разу не было ни разу за 20 с лишним лет не было ни осложнений ни, ни каких-то побочных действий и не было бездействия главное не было бездействия есть такой препарат мастометрин и есть такой препарат о, я говорил о них, о, о них выше приходит кошка беременная с, с, хозяйка с кошкой приходит Федор Николаевич вот никак а кот уже все роды и никак и никак ну что вы делали раньше в четвертом году Окситоцин, и вот и сиди и жди, когда придумают. Действие его короткое, 30-40 минут, как бичон ударил, и тут же он прекращается. Ну, хорошая штука, гармон, задний доля гипофиза, окситоцин, все нормально. Что мы делаем? Вводим мы 3 Можно этот же окситоцин, можно делать, можно не делать. Ждем 15 минут, 20 минут, ждем в клинике. К вечеру разводит Федор Николаевич, кошка родила. После этого отходит, субреволюция матки происходит нормально. Это ладно, при Метрит у кошки. Метрит явно, УЗИ показывает метрит, я диагностирую метрит. Явный метрит, все такое. Стоит проколоть мастометрит, результат, ну я не знаю, ребята, друзья мои, ну попробуйте, кто не верит. Из этих соображений я буду говорить. Болезнь яичников, овариовид. Этот препарат целенаправленно лечен болезнь яичников. При кожных заболеваниях тоже есть свои препараты. Куртикол, например. Ну, применял я его. Ну, прекрасный препарат. Ну, ладно, там есть схемы лечения кожных заболеваний. Их очень много. Не буду говорить сейчас. Я буду говорить в общем. Ну, назначаем мы, назначаем. официальная медицина. Все нормально, все хорошо. Лечим. Причинно-следственную связь отслеживаем. Лечим. Все хорошо. И добавляю в это лечение кортикол, Препарат творит чудеса. Поэтому... Если ваш врач назначил вам ветеринарные гомеопатические препараты, их очень много при разных заболеваниях. Верокол, который лечит работу желудочно-кишечного тракта, противовоспалительное, обезболивающее в какой-то степени, вот, купирует воспалительные процессы всевозможные, вот, спазмолитические, много факторов в нем, да и по многих других. Каждый действует на отдельные органы, сколько бы я ни применял, вот мое личное мнение и мой отзыв, исключительно прекрасно работают препараты при лечении многих многих и многих заболеваний. Все, мои хорошие, больше я ничего говорить не буду, я высказал свое мнение, я высказал свой метод лечения этими препаратами и многими другими, конечно, тоже, естественно эффект есть, если кто-то сомневался из владельцев, я имею в виду из вас, я не говорю о ветврачах, не буду я их агитировать те, которые против гомеопатии. Боже, у них свое мнение есть вот. а я владельцем если кто-то сомневался применять или не применять или слышали там что-то такое может быть потребно или не я рекомендую применять ветеринарные гомеопатические препараты, которые работают прекрасно до свидания, подписывайтесь на наш канал Смотрите наши ролики, задавайте вопросы. До следующей встречи.